Колумбия Pictures и Pixar представляет фильм «Город смертников». Сядь Давай! Лекарство! Лекарство! Траву всю, всю, всю, всю, всю, Это, что -то, что -то надо как-то убить. Надо нет. убить их, не на надо пустить. Их как короля. Надо идти и... C'est А в то время злые зомби. Я бы надо А другого вот и засаду сделаем, черем И... я. <звы> <звы> <звы> Зомби опять нападают! К сожалению, он мертв. <связывается> Человек наш Ха-ха-ха